Альберт Шоу, и это спецвыпуск. Мы здесь рассказываем и объясняем всем зрителям, что произошло в канал обновлении Шоу и Телеканал из российского рынка, и вместо него появляется новый российский канал «Солнце». По мнению экспертов и зрителей, новый канал будет тематике семей но хочется, чтобы канал дальше в нашем выпуске но скоро в Грозном будет Новый год а значит, где едет туда отдыхать 25 декабря 8.00 команда Грозного Грозного из Владимирской вот школы собирается ехать в Грозный а что мой вы узнаете совсем скоро. Сбывающим с Новым годом. Ах, мат, сила. Лава Льва. Майк. Канал Альфа. Ровно три года. И выхода моего канала. Он наш солнце. Нашел видео на моих. Меньмир шайми, Фрудольф Нурив, кубайдульна, Софьи, Ринат, Ибрагим, Фалсум, Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ринат, Хамат, Чулпан. Меньтимир шайми, Фрудольф Нурив, кубайдуль на Софьи, Ринат, Ибрагим, Фалсум марат, Сайффин Лар, Дасайев, Ринат, Хамат, Чулпан. Меньтимер шайми, Фрудольф Нури, Кубайдуль на Софьи, Ринат, Ибрагим, Фалсум марат, Сайффин Лар, Дасайев, Ринат, Хамат, Чулпан. Шаймив, Рудольф Нуривку, байдульна Софьи Ринат Ибрагим Фалсум Марат Сайфин Лар Досаев Ринат Хаматвичулпан. Нитимер Шаймиф, Рудольф Нуривку, Байдульна Софьи Ринат Ибрагим Фалсум Марат Сайффин Лар Досаев Ринат, Хаматвичулпан. Нитимер Шаймиф, Рудольф Нуривку, байдульна Софьи Ринат Ибрагим Фалсум Марат Сайфин Лар Досайф Ринат Хаматвичупан. Нитимер шаймиф, Рудольф Нуривку, байдульна Софьи Ринат Ибрагим Фалсум Марат Сайфин Лар Досаев Ринат Хаматвичулпан. Уже рядом, а значит наши любимые герои уже черту вас ждут. в новом году. Новые снимастики. Создание новой книги и приключение новых героев. Все это на новом канале Виктор.